Айболит. Книга из серии «Говорящая книжка». Знаменитую сказку Корнея Чуковского теперь можно послушать в звуковом сопровождении. И ребенок услышит множество звуков сказочных животных, доктора Айболита и других зверят. Ну спасибо тебе, Айболит! Лимпабо, лимпабо, лимпабо. О, где же добрый доктор? Когда же он придет? Да здравствует, милая Африка!